Сами у нас жлезет, потому что под все подушки все под размеры. А требования к... Ну, в принципе, никаких... Никаких... Да. Никаких... сидится, Никаких... Никаких... Никаких... Никаких... Да, нелепых... Да, нелепых... Вот. Да, нелепых... Да, нелепых... Да, или Да, нелепых... Нет, нет. А, аллергия, что-нибудь да. а, что да. да. на свете. Не знаю, еще вообще. Температура нет, он все равно хорошо. Спасибо, спасибо. вчера вообще выложил. Да. Ну, наверное, знаю эту собаку. Да. И поэтому здесь на сегодняшний момент, нам да, вот, необходимо... Да мы сами больше то же самое там байка мы с там бобины сколько там бабина отвольно там где-то полтора метровая она и метров допустим там допустим 30 30 метров это нормально это там. на постельное да? да. угу. потом что еще ну горшки понятно это ясно горшки нужны потому что они уже давно не закупали что-то привезли там там в принципе немного что нашли то привезли угу. Ну и, не знаю, средства там, личной гигиены, ну это, которые расходники идут, которые памперсы там, все остальное. В принципе, у нас как бы, есть, но все, но, все равно это должно быть. Конечно, да. по, по, по, по Я смотрела там, по, там краску, по-моему, вам надо, да? Краску можно, да. По медикаментам мы как бы закрыли проблему. У нас, в принципе, есть люди, которые помогают нам. Угу. Вот, как бы у нас есть там небольшая дырка. Вот там, эту дырку они закрывают. Вот. Так что не, не, не вопрос. О, правопитание, в принципе, тоже пока нормально. Такого ничего нет. Бывают моменты, когда да, закупочная я цена. Время... А, ну, здесь детям нужно первых. У нас, мы, мы, мы группу он... хотим. Вот сейчас у нас группа. Ну, давай так. Вы, если можно, прекратить я просто покажу кое-что.